Дорогие братья и сестры, в эфире беседы о православии в начале было слово. Меня зовут Евгения. Сегодня мы поговорим о преподобном Феодосии Печерском, об одном из основателей Киева Печерской Лавры, первого русского монастыря на земле русской. От этого монастыря Киева Печерского Лавра прошли потом Пруси по и другие монастыри. Память этого дивного святого отмечается два раза в год 27 августа и 15 сентября. Сегодня я расскажу вам о юных годах преподобного Феодосия. Родиной этого святого был один из городов Киевской Руси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 Юному отроку исполнилось 13 лет. Родители его по какой-то причине переселились в город Курск. Этот город лежал ближе к центру русской земли. Здесь в скором времени по божьему промыслу переселился в небесные обители его отец. Лишившись отца, 13-летний Феодосий жил с матерью, укрепляемый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 что очень не нравилось его матери, женщине очень строгой, суровой. Она часто его за это ругала. Однажды Феодосию случилось встретиться со странниками из Иерусалима. Заинтересовавшись их рассказами и повспывавшись сильной любовью к святым местам, блаженный юноша упросил их вместе с ним посетить те святые места, где обитал,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 И, догнавши его, в сильном гневе стала наносить ему жестокие побои, повергая на землю и попирая ногами. Затем, приведя его домой, она заперла его на неделю в чулане. Все это Феодосий сносил без ропота, даже с благодарностью. Наконец, мать сжалилась над ним и, освободив его, со слезами начала упрашивать не уходить никуда из дома. Тогда Феодосий возвратился к своим прежним подвигам и по-прежнему каждый день посещал церковь. Заметив раз, что в церкви часто не совершалось божественной литургии по недостатку просфор, Феодосий решил сам приготовлять хлеб, приносимый в жертву Богу. С этой целью он покупал пшеницу, молол ее своими руками и пек из нее просфоры который приносил удар церкви. Если же приходилось получать немного денег от тех, кто подавал просфоры на проскомидию, то Феодосий отдавал их нищим. Такую жизнь вел он год-два или немного более, не обращая внимания на препятствие, которые ставил ему в этом деле враг рода человеческого – дьявол. По внушению дьявола на Феодусия –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 Однако дьявол не переставал возбуждать ее против смиренного и трудолюбивого отрока и внушал ей запретить сыну приготовлять просфоры. По прошествии года мать, увидав Феодосия пекущим просфорой и загоревшим от печного жара, опять начала убеждать его оставить печенье просфор. Она действовала на сына иногда ласками, иногда угрозами, а иногда даже и побоями. Блаженный юноша, не зная, что делать, однажды встал ночью, тайно вышел из дома. Ушедший оттуда в соседний город, он поселился у пресвитера, где и продолжал свои труды. Мать снова разыскала его и, побив его, заставила вернуться в свой город. Начальник города Курска, заметив смирение благоговейной благоговейные молитвы в церкви блаженного Феодосия,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 и с побоями сняла с сына пояс. Облаженный, а как будто ничего не испытав обидного, оделся и с великой скромностью прислуживал на обеде начальнику города и его гостям.